Грипп не отступает. Наказание за кибербуллинг. Пользование соцсетями запрещено в подавляющем большинстве стран цивилизованного мира, но, ну, например, в США, в Европе. Лучший в молодежной политике. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. 26 декабря в Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров акционерного общества Татнефтехиминвест Холдинг, на котором был рассмотрен ряд инновационных проектов. Его правил глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин также принял участие в заседании. Одной из ключевых тем встречи стал доклад директора Института синтетических полимерных материалов Российской академии наук Сергея Пономаренко, в котором он сообщил членам Совета директоров и приглашенным гостям о поиске инвесторов для исследований термостойких полимеров. Пилотное производство стоимостью 50-100 миллионов рублей возможно запустить к 2025 году. Рустам Миниханов порекомендовал паут от Нефть и Казанскому федеральному университету принять участие в данном проекте. Совсем недавно мы говорили о том, что на смену отступающему COVID-19 пришел уже известный с 2009 года свиной грипп H1N1. И вот уже сегодня количество заболевших ОРВИ достигло 40 тысяч человек. Подробнее об эпидемиологической ситуации расскажет Аделина Абдрахманова.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 На грядущем заседании Госдумы в начале 2023 года планируется обсуждение нововведений в федеральных законах об информации, а также о персональных данных. Что грозит кибертролем и какой планируется контроль за несовершеннолетними в интернете, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Одно из наиболее свободных пространств для самовыражения – интернет –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 Помимо этого, эксперты отмечают, что подобного рода нововведения требуют детальной проработки. От этого будет зависеть их эффективность. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюз. Подведены итоги конкурса профессионального мастерства работников в сфере молодежной политики Татарстана. В числе лауреатов представитель Казанского федерального университета. О командных и личных успехах Юрия Зонина смотрите далее. Данный конкурс проводится среди школьников, студентов и работников сферы молодежной политики. Изначально для того, чтобы стать участником, необходимо было пройти в заочный этап, где требовалось в полной мере рассказать об опыте работы и достижениях, а также пройти не одно тестирование. 30 выдающихся конкурсантов вошли в число финалистов. На передовой Юрий Зонин, ведущий специалист отдела организации заселения и внеучебной работы в общежитиях департамента по молодежной политике, рассказал членам жюри о проектах, которые реализуются Казанским федеральным университетом. Мы показывали различные проекты. Проекты, которыми мы, скажем так, с молодежью взаимодействуем, помогаем молодежи адаптироваться в современных реалиях. Ну и здесь уже как раз были представлены наши проекты, в том числе, которые мы здесь, в стенах Казанского Федерального университета проводим. По результатам вот таких нескольких конкурсов, нескольких этапов, и Казанский Федеральный университет был отмечен как лучший на данный момент в сфере молодежной политики конкурса профмастерства Республики Татарстан. Награждение победителей состоялось в рамках конференции «Команда Татарстана в движении». Юрий Зонин стал победителем в номинации руководителя структурного подразделения специалист по работе с молодежью образовательной организации Российской Федерации. По словам Триумфатора, конкурс – успешный опыт всей большой команды Департамента по молодежной политике. А победа, в свою очередь, дала уверенность в том, что движение идет в правильном направлении. Конкурс позволяет как раз продемонстрировать опыт, которым владеет наша команда, Команда Казанского федерального университета, в частности, департамент по молодежной политике по работе с молодежью. Ну и позволяет, конечно, подчеркнуть что-то у коллег. Ну и в данном случае победителем, скорее всего, оказывается та команда, у которой этот опыт гораздо успешнее. Тот опыт, который могут подчеркнуть все остальные, взять для себя на вооружение, так сказать, и использовать его в работе. Ежегодно Республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики проводится уже в 16 раз. В этом году на участие в нем поступила 81 заявка из 26 муниципальных районов. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось мероприятие, посвященное Новому году Ёлки-Пати. Мероприятие включало в себя концертную программу. Студенты КФУ показали тематические постановки, хореографические и вокальные номера. 24 декабря в Институте психологии и образования КФУ прошел долгожданный показ спектакля «Снежная королева» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Юные актеры продемонстрировали свое видение зарубежной классики литературы. Сразу после новогодних праздников в театре начнется работа над новой постановкой. Премьера состоится в конце февраля, а сам спектакль покажет еще на 9 мая и на 9-м международном педагогическом форуме IFT 2023, который пройдет в КФУ в период с 24 по 26 мая. Лучшим вузом Татарстана в сфере спорта стал Казанский федеральный университет. Об этом стало известно накануне на премии «Спортсмен года 2022». Диплом победителя из рук министра спорта Владимира Леонова получил проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КФУ Ариф Межведилов. Мэр Казани Ильсур Медшин вручил именные стипендии по итогам 2022 года. В числе награжденных четверо представителей Казанского федерального университета. Всего на конкурс было подано 300 заявок. Стипендиантами стали порядка 90 человек. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!